C'est quand même un événement important. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета прошел научно-практический семинар. Его темой стал современный французский язык и инновационные технологии его преподавания. Семинар э, не, необычный, потому что на семинаре излагаются все новинки, которые существуют в области французского языка как по филологии, так и в области инновационных технологий преподавания французского языка. В этот раз семинару исполняется 49 лет. Начиная с 1968 года он проводится регулярно и с каждым годом желающих принять участие становится все больше и больше. Здесь собрались преподаватели и учителя французского языка, как высших учебных заведений, так и средних школ. Кто-то приезжает сюда ежегодно в течение уже 20 лет. Я езжу когда могу, всегда каждый год я стараюсь приезжать, поэтому каждый год вот встречаемся, встречаемся с коллегами. Все новинки, которые появляются, все новые тенденции, которые есть, все это мы для себя берем. И на наших уроках мы потом пытаемся все это организовать, все это внедряем. И действительно процесс обучения идет гораздо интереснее. Ребята с увлечением учат французский язык. Сегодня на семинаре среди спикеров специалисты по французскому языку и культуре. В течение года они изучали, какие инновационные методы применяются, при преподавании французского языка, как его правильно изучать, учитывая тенденции 21 века. Сегодня этим мы поделились преподаватели со слушателями. Кроме того, что мы узнаем, как преподается французский язык в разных учебных заведениях России, мы будем иметь возможность познакомиться с международным опытом, прямо, как говорится, от непосредственно людей, кто этим занимается. Бесценный опыт, который получат здесь преподаватели, смогут в дальнейшем применить его на практике. Это одна из главных задач семинара – Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.